Так вот объясни, что ты вообще делаешь. А, ну хоть... Я уже сделал. Да? Эм, вот. нет, нет, нет, а, а, сделал. Да, да, да. Так, ты высота... не обманешь. Ты, например, только что пять минут пыталась это сделать. <свят> высота не так. Называется, стойка для микрофона отсутствует. есть висяшка. Для микрофона не заново отвлекательный процесс на самом деле наблюдать за ним очень увлекательно есть шнурок вот шнурок есть микрофон есть стойка гитарная из этого надо сделать висяшку микрофонную. висяшка это как себячка только висяшка себяшка может тогда уже Себячка? Себяка? Висячка? Иди Ну вот Первые два сингла так и записывались. Сейчас и третий будет так записываться. Причувствую комментарии. Купите уже микрофонную стойку. Надо сначала нормальный микрофон купить. А то микрофон за 500 рублей это, конечно, лучше, чем микрофон за 100 рублей, с которого я начинал микрофон за тысячу рублей, Кар караоке. Кара кара кара да, караоке. Кара кара кара Мы его вот так закрепим. Это очень привлекательный процесс. Не говори. Я чуть не начал медитировать на него и не заснул. Не, -е -е, не надо на меня медитировать. Зато он подвешен, но он... вибрации на него не будет влиять. Все, поехали. Отлично.